По жалобе, написанной председателем, меня вызвали в прокуратуру. 13 числа на электронную почту мне прислали приглашение, подписанное заместителем прокурора Кировского района. я обратил внимание потом на сами книги. И меня очень сильно удивило, что они были не заполнены. В моем понимании, при таком количестве голосующих на каждой странице, на которой находится порядка 20 фамилий избирателей, должно быть от 10 до 15 подписей о получении бюллетеней. Но там было пусто. 10 числа я отправил в прокуратуру Кировского района Заявление о том, что был свидетелем нарушений закона, которые происходили э, на участке 589. Мне отказывали в ознакомлении со списком участников общероссийского голосования, что нарушает мое право как члена комиссии с правом решающего голоса. Ну, ваша проблема – брать очки, ознакомливать, По пожалуйста. Если нельзя, не взять руки. Азакам, Пусть мне дадут копию. Я У них не есть не специальный аксирок. Аксир. Смотрите, мне могут сделать копию и дать мне в руки, и тогда они а протакты, ты ты не будет контакта между нами. Что я незаконно делаю? А уважаемый председатель, прошу пояснить, почему не производится подсчет голосов и почему не работает комиссия. Пожалуйста, поясните, почему комиссия не работает. Вы можете дать показания в любой момент. Вы сейчас должны заниматься подсчетом голосов. При подсчете голосовой личной формы протокол об итогах голосования не заполнялся, что нарушает пункт 11.3.3 и 11.5 порядка голосования. А на участке они кричали, что это будет хулиганство. Да, но, видимо, хулиганство у них не очень получилось сфабриковать, и поэтому они придумали оскорбление. А конкретно это звучит, содержащий признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.61 КАП РФ в отношении Черкаса Олега Ивановича. Я дал пояснение о том, что происходило на участке, что э -э, меня оскорбляли, э -э, на меня нападали, я никого пальцем не тронул, никого не оскорбил И ни в отношении никого и вообще в течение дня ненормативную лексику на участке не применил. Раз в отношении э, честно работающих членов УИК применяются такие методы с подключением прокуратуры, полиции Причем не просто участковых, а людей с достаточно большими звездами на погонах И создается такой резонанс да? Это говорит о том, что мы делаем правильное дело.